Собрал всех, говорю, что срочно, и объяснил, что происходит ночью. Ты засыпаешь, но не спишь, а возвращаешься в свой мир. Свободным духом в нем паришь. Меня держись, я ориентир. Заснули. Здравствуй, жизнь земная. Ты здесь у нас совсем иная. Беззвучно тень крадется к Саше. Я подошел, она ушла. Беззвучно также, А тень не скрылась, отошла, как будто бы меня ждала. Иду за ней уверенно и смело, я знаю, что-то будет точно. И говорит на ухо мне, есть дело, тебя ждет человек-загадка, срочно! С того момента потерял покой. Загадка? Кто это такой? Я ждал всю жизнь, мой шанс пришел загадка ведь меня нашел он учит говорить как надо бороться с тенью как едать отпор как рад что я прошел отбор и стал его учеником вот это случай он говорит что я игрок могущий загадка ждет меня в мире людей в раздумьях прилетел весь день